Глава 9. Северная звезда. Третья неделя апреля. Ночные передачи через черную дыру в стене прекратились, зато из-за переднего угла начали поступать вполне щедрые плошки с рисом и бобами, а иногда даже маленькие вкусные сюрпризы. Я заметила, что эти приятные дополнения, скажем, горсть арахиса, появлялись тогда, когда дежурил караульный. В такие дни он усаживался на скамейке, сутулившись и выпитив кругленькое брюшко, и сам ковырялся в большой горе арахиса, уставившись в потолок, или на противоположную стену, узгоя орехи по одному, вяло бросая скорлупу прямо на землю, в невесть с каких пор скопившуюся уже грязь и мусор. «Что это?» – спросил комендант во время нашего следующего с ним занятия. «Он протянул мне куски пергамента, которые я хранила сложенными в конце краткой книги». Я невольно потянулась и с почтением коснулась их. Даже одно прикосновение могло поддержать меня. Это записи, э, пометки, которые я сделала на родном тибетском, когда мой учитель преподавал мне краткую книгу йоги. Там же и сделанный нами перевод. Они совершенно бесценны, даже более, чем сама эта книга мастера, поскольку существуют другие ее копии. Комендант задумчиво кивнул и заботливо положил листы на место. Вы все еще верите, что я украла эту книгу? Что я могла украсть подобную книгу? Спросила я напрямую. Он смотрел на меня какое-то время, а потом опустил глаза. Это все еще предмет расследования. Расследование? И кто его ведет? Пристав. Пристав вел это расследование, выясняя, не пропала ли у кого эта книга. Расследование? Не пропала ли у кого? Сколько людей в округе вообще могли бы обладать подобной книгой? Или могли хотя бы прочесть из нее? Комендант сухо осадил меня. Вероятно, больше, чем ты могла бы подумать. А потом деликатно обернул книгу трепицей, и мы начали урок. Спина его почти вернулась к своему обычному болезненному состоянию, и я осознала, что теперь уже не нужно было увеличивать число поз, а скорее углубляться в те, которые уже пройдены, удерживать их глубже, чем раньше. Это чуть ли не самое сложное в самостоятельных занятиях вне классов с учителем, и я вновь напомнила ему о том, как важно держать в голове его миссию, когда бы не начинало казаться, что трудно идти глубже. «Те двое, они смотрят на вас, им тоже необходимо исцеление, от вас требуется постоянство и решимость трудиться». Когда подошло время отдыха, комендант поблескивал мелким потом. Я улыбнулась про себя. Он уже выглядел намного лучше, хоть сам этого и не замечал. «Как любой ученик», — вздохнула я. Я снова попросила его встать лицом к стене и опять приш... прошлась пальцами вдоль линии от макушки его головы до той самой точки на спине. Но на сей раз я провела ее чуть левее по смоночнику. Канал под названием «Солнце» имеет двойника. Мастер говорит о нем так — поймешь расположение звезд, направив тоже усилие к Луне. Думаю, вы догадались, что имя двойника ⁇ это канал Луны. А почему все-таки Солнце и Луна? Есть ли какая-то связь между этими каналами и настоящими Солнцем и Луной? Внутренним взглядом я ясно увидела Катрин, склонившуюся над канавками, прорытыми в саду кратом. В попытке объяснить мне все то же самое. Не стоит сейчас в это углубляться. Но дабы посеять зерно на будущее, я добавила. Когда на ветке собирается все больше и больше слоев иния, уже сложнее сказать, каким образом каждый бугорок отражает тот, который на самом деле находится на ветке. Мы помолчали, и гордость коменданта, ну та самая, которая у всех мужчин, не позволила ему задать следующий вопрос. Понял. Продолжай. Так вот, как вы можете догадаться, это тот самый канал, по которому двигаются мысли второй разновидности. Не о конкретных предметах и вещах, а мысли о самом уме, о том, что мы вообще можем думать и чувствовать. Так что можно сказать, что когда вы думаете о больной спине, эта мысль проходит по каналу Солнца. А когда вы думаете о том, каково это чувствовать, о том, э, что вы осознаете боль, то эти мысли идут по другому каналу, по каналу Луны. Улавливайте? Улавливаю. Мысли о больной спине по каналу справа, мысли вроде ой-ой-ой по каналу слева. Я кивнула и улыбнулась. Он явно схватывал все это довольно справно. И сами позы, и соображения о том, как эти самые позы работают. Я подумала, что все это поможет ему выздороветь. Итак, если все в мире вокруг нас это вроде Земли, тогда наши мысли и все различные части ума это вроде звезд, крошечные светящиеся точки, вспышки осознанности, рассыпанные по телу. И самые важные из них связаны с центрами, о которых уже шла речь. Самое значимое – пересечение каналов по всей длине спины, вдоль канала самого важного из всех. Этот канал мастерно описывает так «Направь усилия на полярную звезду, и ты поймешь их движение». На этот раз я провела линию костяшками пальцев вдоль всей спины коменданта посередине, от макушки головы до поясницы, как раз напротив пупка. Это срединный канал, проходящий через тело подобно сердцевине, оси от которой ответвляются все остальные каналы. Он словно северная или полярная звезда, которая покоится на вершине незримой великой оси, вокруг которой в течение ночи обращаются остальные звезды. Только благодаря этой неподвижной оси мы можем наблюдать движение звезд. И только благодаря срединному каналу можно понять, как звезды внутри нашего собственного тела, наши собственные мысли и вспышки осознанности, двигаются вдоль каналов ибо это и есть канал самого понимания, канал, по которому движутся добрые мысли о чистоте, о благе, о покое и мудрости. Еще какое-то время я подержала палец на том самом месте, где у коменданта болела спина, и представила, как откроется его срединный канал, откроется тому, чему он когда-то был открыт, а потом и дальше, бесконечно дальше.